Монокристалл – отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решетку. Свойства монокристаллов различны по разным направлениям. Так, пластинка слюды легко расслаивается на тонкие листы вдоль определенного направления. В других направлениях это сделать значительно труднее. Различие свойств монокристаллов в разных направлениях связано с их правильным строением. Если в монокристалле выделить несколько направлений и провести прямые, то на них будет располагаться разное число частиц. Соответственно, расстояние между частицами и силы взаимодействия между ними в разных направлениях будут различны. Это приводит к тому, что свойства монокристаллов в разных направлениях не одинаковы. Поликристаллы. Твердые тела, состоящие из множества сросшихся кристаллов к поликристаллам относятся, например, металлы. Свойства поликристаллов, не подвергнутых специальной обработке, одинаковы по всем направлениям. Поликристалл состоит из множества кристаллов. На прямых, проведенных в разных направлениях, находится одно и то же число частиц. Этим и определяется одинаковость свойств поликристаллов по разным направлениям.